Друзья, всем привет! Сегодня уже 2 марта и скоро будет старт кошелька А4 и в нем будет стартовать проект СПЕКСИ. Все его уже ждут, уже более 10 тысяч здесь регистраций. Если ты еще не знаешь об этом проекте, рекомендую тебе пройти здесь регистрацию и начать тестировать данного бота. Вот у меня на сайте здесь вся полезная информация. Есть вот командный чат. Можете туда перейти и задавать любые вопросы по проекту. Также хочу вам напомнить, что здесь будет качать его Влад бумага А4, который насчитывает, вот я здесь писал 43 миллиона подписчиков, ну уже наверное там 45 миллионов. Он один из владельцев данной экосистемы кошелька 4 ну здесь вот у меня на сайте вся полезная информация как пройти регистрацию что такое робот ну все все здесь полностью расписано кому это все интересно перейдите ознакомьтесь вот к примеру как попасть на сайт вот клацем на картинку от coin market кап и кстати вот смотрите сейчас вот курс 0.012 вот мы переходим на CoinMarketCap курс просел сейчас даже на вот этой просадке можно зарегистрировать себе кошелек и купить вот этих данных монеток h 4 финанс и на этом в будущем заработать также вот здесь вот есть когда мы пришли на CoinMarketCap переходим вот А4финанс попадаем на вот, вот такую вот страничку вы можете либо же с сайта скачать данное приложение, данный кошелек, либо же э, вот, с официального сайта вот, Apple Store и Google Play. Вы вот скачиваете, бета-версия сейчас проходит, также здесь вот уже появился трафик, и мы видим, что на первом месте вот Беларусия, далее вот Россия, Украина, Польша и э, Георгия, или как правильно в общем, трафик здесь уже пошел. Люди начинают интересоваться. Эмиссия всех данных токенов вот получается 1 миллиард. Да? Давайте сейчас посмотрим презентацию. Вот новая презентация. Вы ее также можете скачать вот, у меня на сайте. Вот я здесь ее выделил. Презентация. Вот она презентация СПЕКСИ. Внутри игровая награда СПЕКСИ. Ну вот, здесь можете прийти, ознакомиться, почитать. Две презентации есть на русском и на английском. И вот мы открываем презентацию. Paxi Game от A4 Finance. Каждый шаг и новое знание можно монетизировать. Присоединяйся к будущему уже сегодня. Мы запустили P2P игру с децентрализованным криптовалютным кошельком A4. Другими словами, двигайся и зарабатывай. Смотрите, давайте я вам сейчас покажу робота. Когда вы зарегистрируете себе кошелек, у вас будет вот такой вот робот. Вот э, смотрим, вот здесь уже вот, ну это не мои скриншоты, это я взял пользователи Здесь вот э, человек уже про -прокач, прокачал своего робота до третьего уровня. Далее вот... Э, что нужно сделать? Вы нажимаете кнопочку старт, проходите полтора километра, вы и так все ходите каждый день. Проходите полтора километра, далее здесь у вас прогулка завершена, пройти тест, вы проходите тест, разгадываете капчу, отвечаете на вопрос, поздравляем, вы успешно справились с заданием, вам начислены награды в полном объеме. И вот награды затестированы, давайте сейчас посмотрим, вот Человек здесь вот уже на 19 уровне У него здесь уже XP 6 Супер XP 12 Вот кто-то уже на 36 уровне Вот 31 уровень 18 Ну то есть Людям данная тема заходит И вот у кого-то вот 10 XP Там супер XP 20 и Эти XP Их тогда можно будет в дальнейшем Обменивать на реальные деньги когда это все будет, будут подробные видео обзоры. Спекси роботы, это игровой персонаж, история которого начинается в кошельке А4. Вообще, изначально это кошелек А4. Это кошелек как MetaMask, TrustWallet, TronLink, а в кошельке будут периодически вот, вот такие инвестиционные проекты, как Steppen, раньше был, в котором я не участвовал, но там я знаю Люди заработали просто огромезная бабка. Здесь у нас будет 5 роботов. Сейчас мы дальше это все увидим. Также здесь будет очень-очень много разных розыгрышов. И вот у них вот дорожная карта. да. И сейчас вот идет вот нагрузочное тестирование. Кстати, нагрузочное тестирование там присутствовало на АМОСЕСИ. И там говорили, вот если ВЛАТА 4 бумага даст рекламу на своем youtube канале там у которого 45 миллионов подписчиков то на, на нагрузочном тестировании они говорили что они могут принять до 3 миллионов пользователей за сутки это очень классно серваки у них выдержат ну в общем здесь очень все классно здесь все придумано на высшем уровне и вот когда вот тестирование пройдет релиз Google Play и Apple Store вот сейчас там и идет проверка, когда данное приложение загрузят в Google Play и Apple Store будет официальный запуск после официального запуска будет листинг SPX токена а когда будет листинг, сами понимаете, что данный токен он вырастет в цене это все мы в игре потом все увидим, будет Будет очень-очень много видеообзоров. Вот видите, здесь вот в новой презентации уже 44 миллиона. Я лично не проходил, не смотрел, сколько у него там подписчиков. Ну, вы можете свободно перейти, посмотреть. Вот, ликвидность SPX 1 миллион. На баунти потрачено вот 300 тысяч SPX. И здесь вот будут 5 роботов. давайте посмотрим первый робот 10 долларов будет стоить второй робот 100 долларов третий вот тысячу четвертый 10 тысяч и даже вот есть робот за 100 тысяч долларов и мы здесь от инвестиций будем получать я так понимаю от текущей стоимости робота мы здесь будем зарабатывать 006 процентов как геймер и вот здесь вот расписано как инвестор вот от 0.36 до 0.48, ну и так далее. Выводы XP конвертируются в токен SPX по текущему курсу. То есть мы всегда сможем быть уверены, что получим 0.6% от текущей стоимости робона, робота в пересчете на USDT. Это очень хорошо, мы всегда сможем, например, мы проинвестировали сюда 1000 долларов, и с этой тысячи мы сможем зарабатывать, это получается 6 долларов в день, вне от курса данной монеты. Это очень круто, очень классно. Также здесь есть крутая партнерская программа. Она здесь аж на 5 уровней. И вот, когда мы вот эти все уровни откроем, мы сможем зарабатывать на первом уровне 8%, на втором 4,5%, на третьем 3,5%. На четвертом 5% и на пятом уровне 4%. Очень крутая партнерская программа. Есть к чему стремиться. Также брендирую свою метакоманду, владея большой моделью X и Y. Ты получаешь право на брендирование страницы метакоманды. В общем, друзья, вот такая вот презентация. Кому это все интересно, можете сами прийти, ознакомиться, почитать. Здесь вот все полезные ссылки в данной презентации есть. Не упустите такую возможность. Сейчас каждый из вас может получить себе робота за 10 долларов бесплатно, если вы будете активным пользователем. Конечно, не всем людям оставят данных роботов, но если вы будете очень-очень активным, то когда будет запуск у вас останется робот за 10 долларов и вы можете начать здесь зарабатывать без вложений. На этом у меня все. Всем желаю хорошего дня и всем пока!